Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питта Горбатюкс. Сегодня у нас урок номер 120, и его тема использование слов в английских предложениях. Это something, anything и nothing. Итак, переходим к первому использованному слову. Something переводится как что-то. Anything переводится как что-либо. И nothing – ничего. Давайте поупражняемся. Как мы скажем? Я что-то знаю или я кое-что знаю. I know something. Это повествовательное предложение, утвердительное. Значит, используем «something». Я что-то знаю. I know something. Он что-то знает. Время какое? Настоящее. He knows. Он знает что-то. Something. He knows something. А как сказать «я ничего не знаю»? Здесь используется «anything». Отрицаем при помощи части do, does или did, если прошедшее время. Как сказать? Я ничего не знаю. I don't know. Я не знаю. I don't know. Я не знаю. Ничего. Anything. Вот и все. I don't know. Anything. Я ничего не знаю. Он ничего не знает. He doesn't know. Он не знает ничего, anything. Вот и все. Так отрицает в английских предложениях. А как э, сказать по-другому с использованием nothing? Я ничего не знаю. I know. Я знаю. А дальше отрицаем. Nothing. Вот и все. Получилось отрицательное предложение. Я ничего не знаю. I know, я знаю, дальше, nothing, ничего. В английских предложениях должно быть только одно отрицание. Nothing – это одно отрицание. Я знаю, I know, nothing – ничего. Теперь э, он ничего не знает. Используем без частицы does. Отрицаем. Он не знает ничего. He knows. В настоящее время. Он знает. Дальше ничего. Nothing. He knows nothing. Вот и все. Давайте скажем. Я вижу что-то на столе. Предложение какое? Повествовательное, утвердительное. Я вижу. I see что-то. Значит, something. I see something. Где? On the table. Ты видишь что-либо на столе? Вопросительное предложение. Значит, должно использоваться anything. Ты видишь? Do you see? Do you see anything? Anything. Do you see anything? Где? На столе. Он затейвил. Do you see anything? Ты видишь что-либо на столе? Вот и все. Ничего сложного нету. Давайте скажем прошедшее время. Ты видел что-либо на столе? Did you see? Did you see что-либо? Anything? Где на столе? Did you see anything on the table? Прошедшее время. Ты видел что-либо на столе? Давайте скажем. Я не видел. Что-нибудь на столе. Или я не видел ничего на столе. Как мы скажем это? В прошедшем времени. Отрицаем при помощи частицы did. раз прошедшее время. Я не видел. I did not see. Я не видел. Ничего. Any sin. I did not anything. Где? На столе. On the table. I did not see. Any sin on the table. Как есть частица did, или do, или does, употребляйте anything. I didn't see anything on the table. Я не видел ничего на столе. Отрецнем при помощи отрицания no, no sin. Без частицы. Значит, я видел, как будет. I saw. Ничего, nothing. Вот и все. I saw. Я видел, дальше. Это прошедшее. I saw nothing. Где? На столе. On the table. На этом, дорогие друзья, наш урок номер 120 закончен. Вы были на канале пита Корбатюкс. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал. Делайте лайки, комментарии. Всего вам доброго. So long. Bye. Пока.